Глава 6. Кредит, чтобы погасить кредит. Или ты будешь управлять своими деньгами, или их отсутствие будет управлять тобой. Дэй Никогда не думал, что буду писать на эту тему целую главу. Но безграмотность, лень неумение окружающих элементарно считать и читать, кажется, не знают границ. Модная тема микрокредитования «Займи 2000 рублей до зарплаты под 10% в неделю» – еще одно тому подтверждение. С нее и начнем. Расскажу, как денежки считать. Девочка Лена живет очень бедно и не может дотянуть до зарплаты. Не хватает этих самых несчастных 2000 рублей на недельку. Заходит Лена в киоск и берет в кредит 2000 рублей, переплачивая 200 рублей, чтобы потом это дело закрыть. Итого при зарплате в 21 тысячу рублей каждый месяц Лена теряет 200 рублей. Вроде бы фигня. За год она потеряет 2400 рублей. По мановению волшебной палочки мы отбираем у Лены возможность брать этот идиотский займ. И 200 рублей кладем в копилку. Прячем под подушку. За год мы накопили 2400 рублей и теперь закидываем их на вклад. Это не сильно лучший инструмент для инвестирования, но давайте дадим Лене просто шанс начать. Отправляем эту маленькую сумму на вклад под 7% годовых с капитализацией процентов и снимем через 5 лет. Получается 3366 рублей. Эти деньги мы сделали из ничего, потому что фокусник сейчас вернет Лене 200 рублей в месяц. Итак, у нас есть 21 тысяча рублей зарплаты. Что если мы закажем карту с кэшбэком? Кэшбэк – это возврат части денег за покупки, вам просто нужно завести карту. Они есть разные, мы найдем простую, где бесплатное обслуживание и 1% с любой покупки возвращаются. Да-да, можно найти сильно выше, а еще бонусы по категориям, процент на остаток и так далее, можно и бонусные карты в магазинах брать, это другая история. Мы берем самые простые расклады. Лена тратит с карты 20 тысяч рублей, получая кэшбэк в 1%. Наши 200 рублей снова с нами, 1% – это как раз 200 рублей. А теперь у нас еще есть и целый вклад, но мы пойдем мочить дальше. Теперь наши бонусные 3366 рублей, которые мы положили на 5 лет, раскидаем по месяцам, чтобы получить крошечную прибавку к зарплате. Мы будем получать 56 рублей в месяц. Это не космическая сумма, но это 2 килограмма перловой крупы. Полезная и очень дешевая, кстати. Так, а если нам теперь неделю жрать крупу? Этот вариант рассматривать мы, конечно, не будем, чтобы не утомлять Лену. Я согласен. Базовая проблема Лены – это небольшая зарплата. Но вы правда думаете, что если мы дадим ей 210 тысяч рублей в месяц, она начнет по-другому думать и считать? Нет. Она будет жить так же, просто купит новый iPhone и поедет в Турцию. Возможно, даже Mercedes себе в кредит позволит. Про машины тоже будем считать? Давайте. Вася приходит в салон вместе с красавицей Светой. На руках у него 700 тысяч рублей. Он смело может претендовать на маленький невзрачный переднеприводный кроссовер. Но Свете хочется красиво жить, делать фотографии в инстаграм и вообще трех детей от Васи. Ну, то есть она думает, стоит ли вообще заводить трех детей от Васи, но в принципе их, наверное, хочется. В салоне к ним подбегает консультант и предлагает машину на 1 миллион рублей дороже. Красивую, большую, полноприводную. В инстаграме фотки точно будут лучше смотреться. Васе, конечно, тоже хочется крутую машину и он решается на кредит. 9% на 3 года. Туда-сюда. Теперь по 31 800 рублей в месяц будет вычитаться из Васиной зарплаты. Она, конечно, неплохая. Составляет 50 тысяч рублей, но пояс придется затягивать, как вы понимаете, до позвоночника. Он надеется, что Света ему поможет, но она уходит к Ивану Сергеевичу, который владеет заводом по производству рыбных консервов. Ну а Лох, о, простите, Вася, переплатит 144 790 рублей по кредиту, пока Света ублажает рыбного короля. Красиво? В чем проблема Васи? Вася не знает, что такое проценты, сложные проценты, переплаты, штрафы, пени и женское непостоянство. В модель мира любого человека базово заложен принцип. Все всегда будет хорошо, что-то плохое случается всегда с кем-то другим, но не со мной. Потому что иначе желание выживать пропадет совсем. И вот ты можешь сейчас сказать, Матвей, ну Васю жалко, Лену жалко, пенсионеров жалко, всех жалко. Ну в принципе да. А может тебе тогда им свою зарплату переводить? я вот часто даю деньги бабушкам на улице которые ковыряются в помойках особенно этот вид выживания стал популярен около магазинов где просроченную на день продукцию выбрасывают мне реально жалко пенсионерок ничего не могу с собой поделать но правда в том что они сами поставили себя в эти условия почему дети им не помогают а только сидят на шее например дети плохие а может быть так воспитали почему власть не помогает власть тоже плохая а простите, за кого на выборах вы голосовали бабуль подскажите пожалуйста бро я не пытаюсь наехать правда Пойми простую базовую вещь. В этой жизни, если ты сам за себя не подумаешь, тебя с удовольствием обманут, обсчитают, прокинут, поимеют. Поэтому базово ты должен уметь считать и откладывать. Хотя в целом экономия при низкой зарплате – это собачье дерьмо. Я, конечно, показал тебе смешной фокус с Леной. Ты можешь вспомнить мне про инфляцию, которую я не посчитал, но тем не менее фокус все равно был интересным. А Света показывает фокусы перед сном Ивану Сергеевичу. Но суть в том, что надо больше зарабатывать. Откладывать надо уметь. И лучше уж 200 рублей отложить на черный день, чем совсем ничего. Откладывать – это тоже навык. И если ты сейчас не можешь 200 рублей отложить, почему тогда 200 тысяч сможешь? Также про протранжиришь? Я когда-то думал, что зарплата в 50 тысяч рублей – это предел. А сейчас понимаю, что нормальный отпуск с двумя детьми в той же Турции 250 тысяч рублей за пару недель. Терпимая машина в России стоит полтора миллиона рублей и так далее. Или копить на квартиру 20 лет, ну, дело сомнительное. Кстати, о жилплощади в кредит. Птички вьют гнездо быстро. Летучие мыши легко находят себе дупло. Никогда не думал, но они действительно живут в дуплах. Даже смешные Лемен роют норку и спокойно тусуются там. Возможно, даже пьют чай и обсуждают власть. А человеку, конечно, не сладко. Если нет умершей бабушки из старого еще деревянного дома под снос или богатый дядюшка из Нью-Йорка не отправил письмо в папку спам, то приходится брать ипотеку. О, сейчас начнутся со мной споры, копья полетят. Но, на мой взгляд, с ипотекой главное даже не чудовищная переплата, а восприятие. Чуваки на полном серьезе рады. У них теперь будет свое гнездо. Только вот насколько оно свое, конечно, вопрос очень интересный. Наша дорогая Лена решила выйти замуж за Николая. Человека непростой судьбы, имеющего за плечами два по 5. Джентльменам удачи он быть перестал и теперь зарабатывает 40 тысяч рублей в местном ЧОПе. Лена книгу мою не читала. Откладывать не училась и имеет все те же 21 тысячу рублей. Но семью 61 тысячу рублей получается. Ага. Берем квартиру за 3 миллиона рублей. Мамка с папкой помогают с первоначальным взносом и приносят 500 тысяч рублей кровных пенсионерских денег. Сумма кредита 2,5 миллиона рублей, платеж семь 7% годовых срок кредита 20 лет. Ежемесячный платеж 19 382 рубля. Николай сделал Лене сына, а потом взялся за старое и его снова приняли. Теперь он пьет чефир в Воркуте, смотрит в окошко с решетками, а вокруг тундра, природа, снежные просторы... Воровская романтика. Мне уже жалко и неудобно говорить про Лену, но у нее зарплата 21 тысяча рублей. Еще 19 лет она должна отдавать по 19 382 рубля в месяц за милое, но уже слегка разворошенная семейное гнездышка. Я тут почитал в интернете, что на тысячу браков в 2016 году было 829 разводов. Думаете, брешут? Человек берет кредит, потому что живет в модели мира. В будущем все будет хорошо. По факту там вообще может быть в разы хуже. А проценты отдавать надо будет. Кстати, финальный аккорд. Взяв в ипотеку 2,5 миллиона рублей, Лена переплатит 2 миллиона 151 тысячу 794 рубля за эти 20 долгих лет. Будет надеяться, что Николай вернется и начнет жить по-другому. Окей, окей, хорошо. Давайте, вы переживаете за Лену, я тоже переживаю за Лену. Лена по дороге с работы познакомилась с Романом, он зарабатывает полмиллиона рублей в месяц. Не спрашивайте меня как, он просто зарабатывает и, и все. Теперь у Лены все хорошо, сынишка растет, двух девочек родила, хотите даже трех. Все, давайте успокоимся и оставим, оставим Лену в ее счастливом семейном кругу. А если бы Лена откладывала? Если бы, зная, что у Николая уже две ходки, хотя бы немножко думала и уберегала его от беды, могло бы быть все иначе? Или это карма, злой рок, родовое проклятие, сглаз? Сглаз! Леня, конечно, может попасться Романа, она правда может его очаровать, родить у него двух детей, да даже трех. Но статистика отчаянно говорит, что таких парней меньше одного процента, и, как вы понимаете, они на расхват. Ладно, разобрались с этими семейными интригами, возвращаемся к деньгам. Инфляция – повышение общего уровня цен на длительный срок. Простым языком, кусок колбасы стоил 100 рублей в 15 году, потом 105 в 16, сейчас стоит 125 рублей. Колбаса никак не поменялась, бумаги в ней столько же, но теперь мы можем купить чуть меньше колбасы. Нужно понимать, что с каждым годом цены растут, и если зарплата у тебя как была 15 тысяч рублей, так и осталась 15 тысяч рублей, то это нестабильность, это, батенька, бедность. Если верить официальным цифрам инфляции, то в среднем она у нас 5-6-7 процентов. Очень много данных, непонятно где смотреть. Стало быть, и зарплата ваша или пенсия должны расти как минимум также на 5-6-7 процентов, а в идеале намного больше. Если есть квиточки о заработной плате, то легко можно понять, что у многих зарплата по факту только и растет на уровень инфляции. А часто вообще не растет. Ну, зато стабильно. Когда вы кладете в банк 100 тысяч рублей под 6% годовых, это, конечно, лучше и интереснее, чем эти деньги пропить, но в целом никак не позволяет вам копить и богатеть. Потому что инфляция в 6% съедает весь ваш сказочный доход. Да, я помню, что вверху рассказывал про то, что нужно откладывать, и действительно так. Банковский вклад – это выход в ноль. А ноль в инвестировании для новичков – это тоже неплохо. Брать кредит можно, только если очень нужны средства производства. Например, вы работаете диктором и для того, чтобы улучшить качество звука, решили купить новенький микрофон вместо сломавшегося старого. У вас есть поток заказов, в худшем случае через два месяца вы погасите кредит. Если нельзя перехватить денег у знакомых или у вас нет друзей, то вариант с кредитом подходит. Вообще инвестиции в средства производства почти всегда считаются разумными. Второе. Брать кредит можно, если есть запасной план. Если вас уволят с работы, ваша вторая работа позволит закрыть кредит. Если вас уволят с работы, вы можете продать почку, в некоторых странах это даже законно, и закрыть кредит. Всегда вставляйте в задачу простое условие, если вас уволят с работы. Тогда становится проще смотреть на мир реально. Третье. Ипотека – это 20 лет жизни с ограничениями. Это очень тяжело. Скорее всего, вы не сможете переехать, вам сложнее будет открыть свой бизнес или свое дело. Каждый месяц вы обязаны будете отдавать банку кусок своей зарплаты. Со временем сложится ощущение, что банк стал частью вашей семьи, еще одним ее членом, который вроде бы ничего не делает. Елку вместе с вами на Новый год не наряжает, но кормить его вы должны. Четвертое. Можно жить без кредитов и все купить за свои. Я сделал именно так, без связей, без богатых родителей, с полного нуля. И у тебя тоже получится. Было бы желание, но с кредитами это будет только тяжелее, поэтому стоит ли осложнять себе жизнь? Мораль сей басни такова. Надо учиться прикидывать проценты, понимать реальную инфляцию и сильно думать перед тем, как связываться с мутными людьми и схемами.